Так как автомобиль уже заведен, ну, водитель понимает, что убрать эту этикетку секундное дело. Соответственно, он выходит, выходит из автомобиля, чтобы ее как так, извлечь. При этом в 90, 99 9 случаях автомобиль остается а, заведенным. В момент, когда водитель подошел и убрал данную этикетку, здесь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 То есть выходит водитель, и чтобы посмотреть, что же там сзади. В 99,9, практически в 100% случаев автомобиль остается заведенный. Ситуация та же. В это время зло злоумышленник там, один или два запрыгет автомобиль и уезжает. Это переднее стекло автомобиля. Это у нас дворники. Что делают грабители? Да? Они под дворники засовывают поддельную купюру, сложенную несколько раз. Доллар или так дальше, или гривен. Когда водитель заводит автомобиль, он или при обычно там прочищает стекло от капель воды и замечает, соответственно, вот эту купюру.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 Я сейчас принципиально не беру во внимание те, скажем так, ситуации, когда во время, во время движения останавливают э, какую-то якобы аварию, инсценируют или какие-то подкладывают какие-то предметы, или как будто там что-то сбил, Води водители мопеда там бросаются под, под колеса автомобиля или какие-то инсценировки. В данных ситуациях система GPS-мониторинга смеси с GPS-трекером, если он установлен в автомобиль,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 Откручивается или высверливается или разбирается, потом с помощью отвертки или других приспособлений открывается автомобиль. Вторым этапом обычно в большинстве случаев установлены так называемые сигнализации пищалки. Следующим этапом угонщику нужно открыть капот багажнику и отключить клемму. Третий момент. С помощью поддельных ключей и с помощью поддельных считывателей через разъемы заводят автомобиль и его угоняют. Основной особенностью данного вида угона является его сложность, является то, что требует специального оборудования. Это его делают уже более профессионалы.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 не заводится и когда автомобиль и когда собственник автомобиля вышел из него да, вышел из него э, и забыл скажем так э, ввести этот пароль В течение 30 секунд э, он становится на охрану самостоятельно третий пункт реле блокировки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 Сирена, которая, функция сирены, это когда авто, в автомобиле сели, пытаются завести, но при этом не ввели пароль и сдается звуковой сигнал. Отключи, отключается сирена путем ввода все таки правильного пароля и, и, и, и, скажем так, больше на функции отпугивающую делает и привлечение внимания к автомобилю. Сирены есть разного, ну, порядка от 500 до 1000 гривен.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 В принципе данного набора уже достаточно. Да? А, но что еще можно, скажем так, в дополнение? Я бы порекомендовал два пункта. Он является дополнительным, не обязательным, но тем не менее он поможет добавить еще надежности в вашей охранной системе. Механические средства блокировки. Первое это блокировка капота автомобиля. Да, в первом случае, э, в начале разговора я перечислял, когда вторым действием э, гонщику нужно открыть капот автомобиля. Э, в ситуации, не предусмотренной дополнительной блокировкой автомобиля, капот открывается без ключа, просто с... нажав рычажок внутри автомобиля, и капот открывается. Установив, установив э, данные, э, скажем так, Дополнительную блокировку капота это нужно уже с помощью дополнительного ключа или дополнительного кода его разблокировать. Капот в автомобиле открывается не часто, поэтому скажем, можно этого, этой, и, скажем так, эту функцию применить. Есть давайте я скажем, объединю два этих пункта. Еще есть блокировка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 С вами был Алексей Пузняков, вы на канале все про GPS-мониторинг компании Вьюз. Подписывайтесь на наш канал, если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, пишите вопросы в комментариях.